всем привет сейчас на прода 150 литровый дизель тринадцатый год будем забрасывать ключ к сервисного интервала двигатель включен выставили trip и зажали кнопочку одометра держим выключаем зажигание теперь включаем но не заводим двигатель Вот так это у нас все происходит при этом кнопку держим. Все, ключика нет. Заводим двигатель. Ключ исчез. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока.